приветствую вас, скорпиончики мои братья и сестры по крови ну что ж сегодня мы с вами будем готовить прогноз на период с 27 июня по 21 июля почему в эти даты потому так Венера будет двигаться по знаку Зодиака Лев Лев для нас это какой Десятый дом Дом, связанный с карьерой И можно говорить о том, что наша активность в карьере достаточно возрастет Тем более, что здесь уже достаточно некоторое время Марс ходит И он уже дает энергии для работы Хорошо, как в принципе работает Венера? Льве. Ну, Лев у нас с чем связан? С такой показушностью, с творческой деятельностью, с очень высокими амбициями, но это огонь, это темперамент, ну, соответственно, это благородство. Ну, наверное, вот с такими качествами многие скорпионы и будут проявлять себя в своей реализацией в ближайший период. Посмотрим, с каким настроением вы входите С 29 июня по 30 июня. Здесь у нас будет напряжение между Марсом и Сатурном. Между 10 и 4 домом. То есть карьера, амбиции и четвертый дом связаны с семьей, с близкими членами вашей Вашей семьи, ну, также это и вопросы недвижимости в том числе. Ну, знаете, если, например, у кого-то предполагался ремонт, то здесь может быть некоторое его форсирование. Но будет это все делаться с большим трудом. С 29 по 30, возможно, недопонимание между вашими близкими в семье, какие-то неприятные события. Ну, Дни такие непримиримости во мнениях. во мнениях Я бы не рекомендовала бы в эти дни что-либо начинать серьезное. Давайте посмотрим с 6-7. Как у вас будет настроение, что тут у вас будет происходить. 6-7. Так, ну чуть позже набрала. Так, здесь Венера станет в оппозицию к Сатурну, ну, я так полагаю, что, возможно, какие-то крупные вложения. Возможно, вы, или к вам придут деньги, к вам придут деньги, вы их сразу же будете во что-то вкладывать в дом, в семью. Мне, почему-то, знаете, как-то идет ремонт. Но если у кого-то нет ремонта, все равно это какие-то очень важные приобретения будут. Ну, или какие-то необходимые траты на дом, на семью. То есть, будут приходить денежки, и сразу же будете их во что-то вкладывать может быть даже продажа чего-то но очень эмоционально такой холодный тоже период не очень приятный 7 8 еще здесь добавится квадрат от сатурна Ой, извините от марса к и венеры к урану ну такой вот большой тау квадрат идет с упором на ваш дом партнерства ну здесь какие-то конфликты Неожиданные ситуации. В чем-то можете повести себя сумасбродно, необдуманно, импульсивно. Ну, постарайтесь, если сможете этого избежать, если получится. Еще, возможно, знаете, со стороны вашего партнера такое поведение, которое вас ну, просто выбьет из колеи. Что уран это партнер, это от него неожиданность. Какой-то неожиданный, знаете, выброк может быть. Хорошо, с 9 по 13 Марс соединится с Венерой. И здесь будут достаточно благоприятные, очень спокойные и мягкие аспекты. Плюс еще и добавится здесь благоприятный тригончик от Солнышка в раке к Нептуну. Соответственно, Нептун будет и к вашему Солнцу тоже благоприятно настроен, поскольку находится в одном тригоне. Ну, я могу сказать, что вы будете находиться в таком знаете, творческом состоянии, в очень приятном для вас. Давайте посмотрим с 10-го. 10, -го. 10 -го у нас будет новолуние. 10-го Новолуния. И оно будет в вашем девятом доме. Но этот дом связанный с поездками, с путешествиями, с духовностью. Ну, я думаю, что, наверное, эмоционально ну, как-то вряд ли особо сильно, ну, негативно не проявится. Здесь, скорее всего, будут какие-то позитивные творческие нотки в вашем настроении, потому что идет этот аспект с упором на тригон к Нептуну а Нептун будет светить на ваше солнце то есть это что-то будет очень такое яркое, чувствительное, тонкое ну может быть кому-то будут приходить ну, что-то приснится в, ну, во сне то, что потом сбудется или придут какие-то озрения. пророческие сны хорошо, с 11 числа с 11 смотрим меркурий вот он планета связан с общением перейдет тоже враг но я могу сказать так что с 11 числа для вас будут благоприятны поездки путешествия особенно если они будут проходить ну, в пределах вашей страны в пределах вашей родины ну, хотя не обязательно но, а если это еще будет с семьей то это будет особенно приятно и они будут складываться достаточно легко в принципе вторая половина периода достаточно спокойно после 16-17 здесь уже уходят все отрицательные аспекты единственное что остается это вот некоторые соблазны кто-то будет вас соблазнять из партнеров либо те которые уже есть либо те с которыми вы расстались но вот в чем-то они будут пытаться вас соблазнить ну, ваше дело вестись на эти соблазны или нет но по крайней мере вы об этом будете знать Хорошо, астрологическая часть на сегодня закончена, и сейчас мы будем приступать к прогнозу на Тару. Итак, скорпиончики, давайте сейчас посмотрим с вами, как вас будут воспринимать окружающие в период с 27 июня по 21 июля. Скорпионы, какими вы будете видеться для окружающих? Ну, будьте на коне. Во-первых, очень амбициозными, очень активными, непоседливыми, постоянно куда-то перемещающимися и постоянно ищущими, блищущими разными идеями. Хорошо, как будут обстоять ваши финансовые дела? Звезда. Эта карта не говорит об сразу больших доходах, больших деньгах, но тем не менее это указание на то, что вы идете правильной дорогой и действительно ваше желание сбудется. И возможно это еще указание для тех, кто занят творческой деятельностью, творческой активностью, для тех, кто работает сам на себя, сфера услуг в том числе тоже сюда подходит ну, для меня это допустим астрология эзотерика по звезде идет тоже психология также сюда может еще идти хорошо как будет складываться ваша ситуация в работе, карьере работа, карьере отшельник ну здесь такая ситуация или кто-то работает сам на себя и трудится ни на кого не надеясь, ни на кого не опираясь, или может быть это ситуация, когда поуходят с его отпуска, и вам придется ну, как-то больше брать обязанности на себя от а, самоотстраняться. Ну или же самое элементарное, это просто сделать временный перерыв, уйти в отпуск. Ну, давайте я уточню. Отшельник, отшельник. Вы знаете, похоже на отпуск по сочетанию. Вот здесь вот. Ну, вряд ли это увольнение, это больше похоже на по поездку. Ой, вот она. Вот так вот. То есть поездка, путешествие, может быть. Отъезд куда-то. Ну, еще идет активное, знаете, требование, чтобы действовали по вашим правилам. Может быть, даже давление с вашей стороны на окружающий коллектив. Хорошо благоприятное уч сейчас время для смены своей деятельности я хочу спросить по правосудию нет рановато пока все должно оставаться на своих местах где-то до сентября октября там будут еще какие-то перемены у справедливости да вот я даже уточняю повешенный нет кардинальные перемены в работе в карьере сейчас нет и хорошо давайте спросим что ожидает в дома в семье скорпиончиков Паш Кубков, здесь новые начинания, новые вложения, какие-то новые планы. А, возможно, еще и ситуации с детками. Но здесь больше касается вложений в деток. Хорошо, давайте посмотрим, что в любви. В любви здесь дорога. Видите, девушка смотрит вперед, ищет, ищет новые варианты, смотрит, выискивает в новый горизонт. Хорошо, найдет ли она? кого-то, конечно вот он император такой мужчина или овен или скорпион но в частности это очень сильный такой властный мужчина, как минимум он имеющий свой бизнес большой или нет, неважно, но он может чем-то руководить или кем-то руководить хорошо тут еще есть указание, что возможно у нее с ним будут дела но по луне и смерти знаете, тут такое дело, у вас здесь идет четкий совет, я пока не, ну, не хочу это все выкладывать, но идет четкий совет, разрушить что-то старое, то есть этот человек придет только лишь в том случае, когда вы по смерти завершите луну, луна это обман, и должен из вашей жизни уйти некий такой легкомысленный, манипулятор из прошлого которого вы давно и хорошо знаете хорошо, давайте спросим о мальчике вообще у мальчика будет новое знакомство или нет, состоится ли новое знакомство для мужчин в этом ближайшем периоде по дураку вообще-то да, может быть, почему бы нет, в поездке, например давайте я спрошу напряжение тут у нас некоторое присутствует да, да, да, да, да. Ну да, да, тут, конечно, никакой такой фигурной карты не проигралась. Может быть, знаете, как будто бы друзья куда-то пойдут на отдых, например, или просто пойдут в некое заведение, там будет знакомство. Хорошо, давайте спросим, как будет ваше здоровье, здоровье для скорпионов в ближайшем периоде. Здоровье. то надо за ним смотреть как-то тут, знаете, побороться за свое здоровье. Может быть, знаете, немножко будет возбуждена эмоциональная сфера, нервишки. Хорошо, давайте главный совет спросим для скорпиончиков на ближайший период. Главный совет для скорпионов. Каким будет главный совет для скорпионов? Паш кубков. Открыть сердце чему-то новому, что-то новенькое, приятненькое. Ну, Паш Кубков, это эмоции, это новая любовь, новые чувства, новое увлечение. Ну, давайте их уточним. Угу. Ну, судя по восьмерке Пентаклей, то здесь все-таки идет указание на знакомство. Новое знакомство. То есть принять, я для себя это читаю так, принять новое принять то предложение, которое вы получите в данный периоде, есть смысл на него согласиться. И здесь будет новое знакомство, но мне как-то больше проигрывается, что это будет связано с работой. Может быть, какое-то предложение поступит, которое впоследствии будет для вас очень выгодным. Знаете, оно как будто бы вас резко выведет из некоего застоя. Возможно, что оно будет связано с командировкой С поездкой Или человек будет приезжим ну, Смотрите по результатам потом Напишите, у кого как проигралось Ну что ж, скорпиончики Благодарю вас за ваши лайки За ваши комментарии Надеюсь, что мои прогнозы для вас интересны Полезны И до встречи в следующих периодах